Дед Мороз и лето. Книга из серии Говорящие книжки и мультики. Открываю эту говорящую книжку и слушаю увлекательные истории о приключениях Деда Мороза, мальчика, Тимошки и медвежонка Умки. А еще герою споют замечательные новогодние песенки. При открытии книжки она сама начнет рассказ. Нажимая на кнопочку, можно остановить воспроизведение сказки. А при повороте на новую страницу сказка будет продолжена. Наконец Дед Мороз добрался <звук> до городского парка, в котором... В это время дети ехали из города в на прогулку. Вдруг их автобус остановился. На дороге едив однажды под Новый год, мальчик Тимошка и его Также, нажимая на кнопку с, с ноткой, можно послушать песенку.